Мы являемся российским подразделением компании Hannibal. И компания Hannibal очень большая, производит очень много чего, начиная от автокосметики и заканчивая авионикой инвиграционными оборудованиями для самолетов. Значит, мы являемся, занимаем в этой структуре нишу под названием HBT Hannibal Building Technologies. То есть мы, скажем так, представляем заводы. По миру, и в том числе в России, есть завод, который производит систему безопасности для зданий сооружений. Это не только пожарная сигнализация, это еще речевое оповещение о пожаре, это охранная сигнализация, контроль доступа, видеонаблюдение и автоматизация диспетчеризации. То есть, в принципе, все слабые, итоги, слабые токи для, для зданий и сооружений. Вот. Я в этой структуре больше специализируюсь на пожарных делах занимаюсь этим уже не один десяток лет, вот, наверняка вы слышали оборудование ESSER, соответственно, начинал я свой, свой путь как представитель завода по производству ESSER, ну и так вот потихонечку-потихонечку, и сегодня мы будем как раз рассказывать, делиться опытом о операционных системах, об операционных системах ВЕЗДа, как вы, наверное, знаете, это оборудование разработано было в Австралии, и, ну, чтобы вы понимали, простым языком говоря, это на, на рынке аспирационных систем, это такое хаэд оборудование, как обычно мы говорим, «Мерседес», вот, вот такой «Мерседес» на рынке аспирационных систем. Вот. Значит, аспирация, ну, в принципе, пожарообнаружение, как вы наверняка тоже знаете, бывают разных видов. Бывают извещатели дымовые, тепловые, то есть пожар, система, задача системы пожарообнаружения – обнаружить пожар. Пожар у нас проявляется тремя факторами. Первый фактор – это дым, второй фактор – это тепло, выделяемое уже после дыма и третий фактор это уже как как правило открытое пламя соответственно извещатели, которые занимаются обнаружением, они реагируют Есть извещатели, которые реагируют на дым, есть извещатели, которые реагируют на тепло и есть извещатели, которые реагируют на открытое пламя нельзя говорить, что извещатели на открытое пламя срабатывают самыми последними есть все зависит от того, что конкретно горит есть извещатели, которые определяют на, на, на разных стадиях. Вот. есть виды пламени, которые образуются вообще без дыма, как правило, это на химических производствах или есть э, открытые площадки, где можно обнаружить этот, опять же, только по пламени. Вот. применение извещателя зависит от, от его типа. Но э, классификация, как я уже сказал, это дым, дымовые, тепловые извещатели открытого пламени, и дымовые бывают э, точечные и линейные. Значит, э, э, точечные извещатели — это вот то, что обычно висит в офисе на потолке, линейные дымовые извещатели — это э, извещатели, которые, как правило, защищают атриумы, это посылаются, луч отражается, и по динамике изменения луча извещатель принимает решение о пожаре. К точечным, опять же, извещателям, относятся аспирационные извещатели, вот, как это ни странно, хотя вроде бы труба это линейный такой объект, но э, извещатель меряет не трубой, э, задымленность извещатель меряет отверстиями, расположенными в этой трубе, отверстия, э, как правило, расставляются по нормам расстановки домовых пожарных точечных извещателей, поэтому аспирация это вот некий такой гибрид, который... Э, значит, между точечными линейными извещателями. Я буду в процессе презентации ссылаться на нормативные документы. У нас в России действуют два нормативных документа. Это ГОСТ 535 и СП-5. ГОСТ определяет требования к самому оборудованию, а СПС, вот правило, он определяет, как это оборудование надо проектировать и применять. И вот в соответствии с пунктом СП-5, выбор типа пожарных извещателей, Зависит от проектировщика, он должен обеспечивать защиту от ложных срабатываний и должен, естественно, быть совместим с применением того или иного объекта. Ну вот и на этой картинке мы видим, что у нас э, срабатывает раньше всего. Раньше всего у нас на начальной стадии, на самой первой стадии, вот эта вот коробочка нарисована, это как раз э, аспирационная система. То есть э, задача и назначение аспирационной системы – это сверхраннее пожарообнаружение. Если мы говорим э, применительно к объектам, ну вот наша презентация здесь построена в основном для оборудования ицодов, э, но не только. Но ну, если мы будем говорить о содах то, опять же, ссылаясь на нормы СП-5, приложение А, что цоды должны, должны оборудоваться системой пожарообнаружения или пожаротушения, а приложение М, что рекомендуется оборудовать домовыми извещателями. Ну, вы знаете, что слово «рекомендуется» в подобных документах, это обозначает «надо» оборудовать дымовыми извещателями, поэтому в ЦОДах никто, э, как правило, не ставит тепловые извещатели, никакие другие, только дымовые извещатели. Как у нас работают э, классические дымовые извещатели? Э, опять же, физика процесса такая, что у нас в сгорании выделяется тепло и дым. Вот, э, обязательно выделяется тепло, поскольку идет про... Процесс пиролиза, и это химическая реакция, она одинаковая в той, в той или иной степени. И теплые потоки воздуха поднимаются наверх и вместе с собой поднимают частички дыма. И дым у нас поднимается к потолку, к перекрытию и концентрируется под перекрытием. Вот по классической такой картинке, как представлено на данном, на данном слайде. Все бы хорошо, но эта ситуация работает только тогда, когда в помещении нет сильных воздушных потоков. В отсодах и в серверных помещениях, как вы наверняка хорошо знаете, ситуация как раз не такая с точки зрения воздушных потоков. Стоит оборудование, оборудование интенсивно греется, оборудование надо охлаждать. Как правило, оборудование охлаждается воздухом. Вот. Соответственно, есть холодный коридор, через который подается холодный воздух, есть горячий коридор, куда... Нагретый воздух из оборудования выбрасывается, и этот воздух надо как-то охладить и пустить по новому циклу. То есть его надо удалить из помещения. В общем, у нас есть сильные воздушные потоки, и за счет этих воздушных потоков дым просто физически не доберется до потолка. Его будет сдувать, и даже если у нас загорится оборудование в стойке классические точечные дымовые извещатели, которые висят на потолке, они э, ничего нам не покажут, могут ничего не показать, и, ну, либо покажут, когда все будет поздно, вот, и, соответственно, они не подходят. Но, мы помним, нормы требуются дымовые извещатели, вот здесь как раз у нас э, возникает прекрасная возможность использования э, аспирационных систем. Э, аспирационные системы, Забирают воздух из определенных мест сода, то есть они забирают, ну, по сути, там, где уже появляется воздух с дымом. Нет смысла анализировать воздух на приточной вентиляции туда чистый, может приходить с улицы, может приходить после очистки. Вот. Его надо забирать либо на вытяжке, либо э, в горячих коридорах, куда, собственно, попадает воздух после прохода через э, компьютерные стойки. Вот это вот основные места монтажа аспирационных систем в э, цодах. Что же из себя представляет э, аспирационная система? Ну, э, это мы на сленге называем это оборудование пылесосами. В общем, смысл, по смыслу это недалеко ушло от истины. Действительно, это оборудование, которое постоянно засасывает в себя воздух. Производит активный отбор образцов воздуха. Оно из себя представляет. Блок под названием, центральный блок, который называется аспиратор. Хотя, если совсем быть корректным, аспиратором называется насос внутри этого блока, воздушный насос, который осуществляет забор воздуха. Вот, но будем для, для краткости этот блок тоже называть аспиратором. Значит, внутри содержится насос, внутри содержится хитрое оборудование, которое как раз отвечает за обнаружение дыма в атмосфере и собственно воздухозаборная трубка вот основные основные компоненты здесь это представлено схематически в воздухозаборная трубка здесь показана так называемая и-shape e то есть обычная лучевой топологии но дальше будет видно что эти трубки могут ветвиться совершенно свободно здесь смысл не скажем так в... Балансировки, расчете системы, об этом, об этом я коснусь чуть-чуть попозже. Значит, какие виды бывают аспирационных систем? Аспирационные системы делятся не виды, а классы. В соответствии с нормами аспирационные системы делятся на три класса: класс А, Б и С. Класс А это самая высокая надежность, самая самая и самая быстрая оборудование. Класс С это менее надежные, самые медленные, скажем так, оборудование, они отличаются, собственно, два критерия. Первый критерий это какую концентрацию дыма должны обнаруживать эти извещатели. Вот мы видим, что для класса А это 0,8% на метр затемненность атмосферы, для класса С... До 4,5%. То есть класс С у нас э, практически в 6 раз э, менее чувствительный, может быть, чем класс А. И э, второй критерий – это скорость реакции. Скорость реакции в аспирационных системах – это еще это называют скорость транспортировки дыма. То есть это скорость, за которую дым дойдет от самого последнего отверстия, самого удаленного отверстия от аспиратора, дойдет до самого аспиратора. Опять же, для класса это 60 секунд. Для класса С это в два раза больше 120 секунд. Очень важный момент – то, что одна и та же, одно и то же оборудование, одно и то же изделие, один и тот же аспирационный извещатель, может быть как класса А, так и класса С. От чего это зависит? Это зависит от двух факторов. Первый фактор, соответственно, отвечающий за концентрацию, это количество воздухозаборных отверстий, количество точек, через которые аспиратор забирает дым из атмосферы. Вот. И второй фактор, отвечающий за скорость, это длина трубы. Соответственно, чем дальше труб... длиннее труба, тем быстрее дым, тем медленнее, точнее, дым будет доходить от последнего отверстия, и... Будет тем позднее он будет обнаружен. Итак, класс аспиратора не зависит от его модели, от его марки, зависит от проектирования, от топологии системы, как ее создаст проектировщик. Но мы можем... от, от марки извещателя, от его производителя зависит... Скажем так, какая система, самая большая система, построенная на данном извещателе, будет относиться, например, к классу А. Можно взять какой-нибудь плохенький аспиратор и сделать у него трубу, например, 10 метров с одним отверстием, только чтобы он удовлетворял классу А. А можно взять хороший аспиратор и сделать на нем 100-метровую трубу с 10 отверстиями, и он тоже будет удовлетворять классу А. Поэтому чем дороже, чем качественный аспиратор, тем меньше, условно говоря, приборов потребуется для того, чтобы обеспечить защиту по высокому классу. Вот, вот в этом, собственно, разница между приборами. Надо каждый раз смотреть на их на их документацию, и в документации как раз написано, что какая топология, какие максимальные длина и какое максимальное количество отверстий для классов А, Б, и C, эти, эти параметры указываются для каждого, для каждого прибора. На рынке э, есть, помимо Везды, другие бренды, известный бренд Wagner, есть аспирационная система Сокуритон, и в Ханевале, в Ханевале, на самом деле, помимо Везды, есть еще одна аспирационная линейка, называется она FAST, вот, ее производит на производствах и вот. Но про нее мы говорить сегодня, наверное, не будем, потому что, в общем-то, концентрируемся на Везде и, естественно, Везда. Везда, кстати, появилась у нас не так давно, наверное, года 3-5 да, назад Ханевал купил. До этого Экстралис был самостоятельным предприятием, но вот сейчас вошло в структуру ханивала и мы, соответственно, этим оборудованием занимаемся. Обратимся к нормативной базе. Точечные извещатели, как уже было сказано, устанавливаются там, где дым концентрируется самотеком, а концентрируется он самотеком под перекрытием. Поэтому точечные извещатели ставятся, как правило, под перекрытием. Многие наверняка знают, что если у нас потолок имеет ребра, Выступающий больше, по-моему, 30 сантиметров, то в каждой ячейке нужно стать точно извещатель, потому что считается, что дым, попав в одно такое ребро, вот оно там, он там накапливается между ребрами и дальше не распространяется. В аспирации немножко другая система. В аспирации происходит активный отбор воздуха, то есть система не ждет, пока конвекционными потоками дым поднимется наверх, система его отбирает сама из этих конвекционных потоков. Поэтому допускается устанавливать трубы не только под потолком, но и на более низких ярусах. Вот здесь на двух картинках показаны примеры применения. На левой картинке мы имеем атриум, и установка аспирационной системы может быть, например, по периметру этого атриума. На правой картинке мы имеем стеллажи, тоже очень частое применение аспирационных систем, стеллажи, где каждый ярус стеллажей контролируется своим, своей собственной трубкой, своим собственным забором. Вот. Соответственно, опять же, для классов А, Б и С регламентирована высота воздуховодных труб, максимальное расстояние между заборными отверстиями максимальное расстояние от отверстия до стены. Если вы увидите вот эти две последние цифры, что максимальное расстояние между заборными отверстиями, максимальное расстояние от стены 9 четыре с метра, соответственно, вам это должно очень сильно напомнить нормы по расстановке домовых пожарных извещателей. Еще раз повторюсь, что с точки зрения буквы закона аспирационная система, отверстие забора в трубке аспирационных систем приравнивается к точечному домовому извещателю. Вот отсюда возникают вот эти вот расстояния. Но как бы мы можем, мы имеем куда большую возможность с точки зрения размещения отверстий, с точки зрения, зрения монтажа труб, как я уже сказал и ранее. Здесь показано пример расстановки, если мы защищаем обычное помещение. Вот, мы расставляем точки, эти точки у нас имеют 9 метров между собой, 4,5 метра от стены по такому же принципу, как мы располагали бы домовые извещатели, а потом эти точки обвязываем трубой. Вот так вот. Это на пальцах пример проектирования аспирационных систем для обычных пространств, для больших пространств. Теперь снова возвращаясь к цодам, значит каждый раз, когда происходит оборудование цодов, нужно давать себе отчет, что что мы защищаем. В цодах защищается не только не столько оборудование, а информация, хранящаяся на этом оборудовании. И по статистике стоимость, точнее не стоимость, а ущерб от потери информации, хранящейся в СОДе, может намного более превосходить, чем ущерб от потери, ну, от, от выхода из строя, от выгорания самого оборудования. Вот. Сейчас по-прежнему очень часто используются дисковые накопители, и, опять же, по, по информации, что э, эти дисковые накопители начинают осыпаться, как это принято говорить, рушатся при температуре от 70 градусов Цельсия и выше. Поэтому задача аспирационных систем — это э, не только обнаружить пожар, но обнаружить его именно на самой ранней стадии, когда у нас не пошел э, нагрев э, от, от пожара, не пошел нагрев дисковых накопителей и не начала сыпаться информации поэтому э, самый самый надежный способ это максимально быстро обнаружить этого сгорания а, максимально быстро мы его обнаружить сможем если мы будем мониторить даже не само помещение а будем э, мониторить непосредственно оборудование в стойках самый самый э, скажем так э, Медленный способ реакции аспирационной системы на пожар в ЦОДе – это размещение ее на пути воздушных потоков. Значит, здесь у нас показаны условно горячие и холодные коридоры. На первой картинке горячий коридор по центру, на второй картинке горячий коридор по, горячие коридоры по краям. Вот. И мы видим, стоят аспирационные системы. Они, ну, Собственно, здесь они... Показано, они забирают воздух из стоек, но если они были прибиты на потолке, то вот эти вот трубы как раз они должны быть на пути горячих этих воздушных потоков. Почему это я говорил ранее? Вот здесь показана фотография применения аспирационной системы на вытяжке. То есть у нас воздух из горячего коридора попадает в систему охлаждения и... Через эту точку, условно говоря, проходит весь, весь, вся атмосфера в помещении. И эта точка тоже является очень удобной для осуществления активного забора воздуха, воздуха и обнаружения пожара с помощью аспирационной системы. Перед каждым кондиционером устанавливается вертикальная труба с четырьмя-шестью отверстиями, но это зависит от решетки кондиционера вот, и от, от размеров, физических размеров этой решетки. И значит, осуществляется через нее через забор воздуха. В таких системах Сразу скажу, что основываясь на опте, эти системы очень сложно балансировать, потому что аспирационные системы отвечают, очень четко реагируют на изменения воздушных потоков в самих трубах. И если кондиционер начнет дуть чуть сильнее или чуть слабее, то баланс немножечко изменяется, и система может выдать сообщение о неисправности. Поэтому есть определенные... Трюки и технологии, как эти системы сделать надежными, это уже тема отдельного проектирования, индивидуального рассмотрения каждого случая, каждого, каждой системы охлаждения, но об этом следует иметь в виду. Второй, более быстрый способ обнаружения возгорания в ЦОДе является уже индивидуальный мониторинг стоек. Вот здесь вот мы видим, как это осуществляется. На потолке прокладывается коллекторная труба. Здесь у нас как раз один аспиратор применен, вот коллекторная труба такой формы. И от коллекторной трубы в каждую стойку спущена так называемый капиллярный отвод. Вот, эта вот капиллярная трубочка, она осуществляет непосредственный забор из самой стойки. То есть система не ждет, когда горячий воздух с содержанием дыма вылетит наружу из стойки и не ловит его где-то там уже по помещению, система забирает воздух непосредственно из самой стойки. И скорость срабатывания в данном случае она увеличивается в разы. Вот. Этот способ он более предпочтителен на самом деле, но, как и предыдущий способ, он имеет один небольшой, но ощутимый существенный недостаток. А, и в первом и во втором случае мы не знаем, откуда конкретно пришел пожар. Я, э, у меня в на личном опыте был такой случай. Я как-то несколько лет назад мы с друзьями отмечали Новый год за городом в деревянном доме, и в два в часа ночи в деревянном доме появился запах Гарри. Вот, и э, все мы молоненосны для нас это было очень-очень непростое несколько там полчаса пока мы не выяснили откуда эта гарь пришла потому что ну, представляете на улице мороз дом деревянный вот куда деваться в общем адрес адресность при пожаре обнаружении, а к чему что адресность при пожаре обнаружения она все-таки нужна вот а здесь этой адресности нет и если у нас в стойке возник пожар да у нас оператор поймет он получит сигнал пожарной тревоги но Ворвавшись в этот зал, что в первом, что во втором случае, он увидит ряды стоек с лампочками, и он, в общем-то, не поймет, откуда этот, собственно, пожар пришел, потому что визуально дым еще такой маленький, что концентрация такая маленькая, что визуально его обнаружить сложно, а ну по запаху, да, будет запах гарина опять же, можно открывать каждую стойку и нюхать что там в этой стойке, но ну, человек для этого дела не приспособлен. Поэтому есть третий способ именно с использованием оборудования въезда, как мы можем защитить индивидуальные стойки. Расскажу через пару слайдов. Вообще этот способ можно использовать только с Везды. То есть если до этого можно было применять аспираторы любых производителей, то вот для адресности мы можем использовать только въезды. Я просто не знаю, есть ли на рынке еще аспирационные системы с адресностью. Вот. Но чуть-чуть отвлекшись, я скажу, что VESDA на самом деле – это аббревиатура, и она переводится как Very Early Smoke Detection Apparatus, то есть аппаратура для сверхраннего обнаружения. Вот. И бывает множество разных приборов на один канал, на четыре канала, а бывают адресные приборы на 40 каналов. Все, как я уже сказал, аспираторы, они состоят из центрального блока, в котором э, используется, в котором есть компрессор и есть э, анализирующее оборудование. И вот как раз и то, и другое является тайной за семью печатями, потому что все производители э, соревнуются между собой, и э, у кого э, надежный компрессор, обеспечивает наибольший плавный ход, э, скажем так, без скачков э, засоса воздуха, у кого э, Точное оборудование по контролю за воздушным потоком. Вот. И самое главное, у кого э, есть э, у, у кого наиболее точное анализирующее оборудование. Потому что от анализирующего оборудования зависит точность, с которой будет работать аспиратор. Вот. И э, я могу сказать, что в принципе пожарная сигнализация это довольно-таки консервативная такая область. То есть, если придумали датчик, то этот датчик может делаться годами, десятилетиями без каких-либо модификаций. Ну, зачем что-то модифицировать, потому что извещатель, обычный точечный извещатель, он удовлетворяет требованиям норм и правил, а если он удовлетворяет требованиям норм и правил, то зачем им что-то менять. Но аспирация в этой ситуации выбивается немножечко из общего тренда. В аспирации идет постоянная конкуренция и постоянная гонка технологий. И если мы говорим про ВИОЗДУ, то вот здесь показано, что за последние два года было защищено более 100 патентов именно как раз вот в этих областях, в областях в первую очередь алгоритмов пожаробнаружения и в областях, ну, например, конфигурации воздушной камеры. Просто приведу пример, что прибор должен работать десятилетиями, при этом он постоянно засасывает в себя воздух и не загрязняется. Он работает на оптике, оптика у него не загрязняется. Вот парадокс, как сделать так, чтобы оптика, сверхчувствительная, сверхтонкая оптика в течение десятилетий не загрязнялась. Фильтры, да, ну, естественно, фильтры используются, да, но фильтры, только фильтры от этого не спасут. Вот. Один из трюков, применяемых в аспирационных системах, это своеобразная конструкция как раз вот дымовой камеры. Воздух, попадая в дымовую камеру, разделяется на несколько потоков. Один поток идет непосредственно к оптике обнаружений, и он анализируется. А второй поток того же самого воздуха создает в камере особые турбулентности, особое завихрение. такой... Образа такой конфигурации, что э, сдувает, скажем, то, что, что ни первый, ни второй поток не попадает на саму оптику. Вот. Это уже не электроника, это уже аэродинамика. И повторюсь, что вот как раз такие аспекты, они отличают э, одни аспираци... аспирационные системы от других, и более дешевое оборудование отличается от более дорогого оборудования как раз вот количеством э, ноу-хау и изобретений, которые э, были использованы при создании вот этих вот дорогих видов оборудования. Э, какие везде есть э, особые э, алгоритмы, чем они отличаются от других систем? Ну, во-первых э, это запатентованная система Flair обнаружения дыма. Используется ультрафиолетовый лазер. Как правило, лазеры работают в красном и в инфракрасном диапазоне. В аспирационных системах используется ультрафиолетовый лазер. Смысл этого в том, что длина волны ультрафиолетового излучения оно в разы, меньше длины волны а, инфракрасного или просто красного излучения. И, соответственно, эти маленькие волны ультрафиолетового лазера, они а, хорошо взаимодействуют с частичками дыма любого размера. А, Многие наверняка из вас знают, что обычные дымовые датчики плохо срабатывают на мелкодисперсный дым или на невидимый дым, который присутствует при открытом горении древесины. Там дым тоже есть, но мы его не видим, потому что частички очень маленькие. Вот обычные датчики они в оптической камере светодиод, который работает в инфракрасном диапазоне, волна просто огибает эти частички. В пошкольной программе помним такую элемент дифракции, вот, там происходит элемент дифракции, когда волна огибает препятствие и идет дальше. Вот для ультрафиолетового это не так, для ультрафиолетового света, и поэтому, например, одним из примеров это применение ультрафиолетового лазера в системе, вот, которое позволяет достичь точности обнаружения процента задымленности на 1 на метр. Но здесь очень важно помнить что тот момент, что вот это вот процентов задымленности – это точность на все отверстия воздухозаборных труб. Если у нас в, отверстии, если у нас в системе 10 отверстий забора воздуха, вот, то, соответственно, вот эту чувствительность мы должны умножить на 10, и чувствительность каждого отверстия уже будет процента. Если у нас 100 отверстий, то мы умножаем на 100, но все равно процента чувствительность для каждого отверстия. А больше 100 отверстий не бывает, на самом деле отверстий бывает в районе 20 и меньше. Вот. Чувствительность забора на каждом отверстии у нас очень и очень высока. Ну и, как я уже сказал ранее, 20 лет такая система может работать за счет конструкции дымовой камеры без загрязнения оптики. Это связано вот как раз с хитрыми конструкциями домовой камеры. Вот здесь показан модельный ряд аспирационных систем. Значит, аспирационные системы предыдущего поколения Везда Лазер Фокус 500, вот самый самый крайний левый, потом Везда Лазер Компакт и VLP, VLS, vesd Laser Scanner, это системы э, предыдущего поколения и текущие поколения, которые мы поставляем на, на рынок, это новое поколение VESDA-E. Вот, э, это неадресные система VEP1, VEP4, как вы видите, VEP1 на, на один канал забора воздуха, VEP4 на 4 канал забора воздуха, воздуха. и адресная система VA, которая все-таки у нас будет дальше. Вот она, эта система, про которую я нагнетал, так сказать. Значит, это что она из себя представляет? Она из себя представляет аспиратор. Аспиратор, правда, особой конструкции. Если во всех классических аспираторах используется, ну, условно говоря, пропеллер внутри, вентилятор, и забор воздуха идет за счет вентиляции, вентилятора, то здесь у нас нужен очень мощный забор воздуха, и здесь у нас используется поршневой насос. Но э, у нас вот к этому э, блоку можно подключить э, до 40 капилляров. Длина каждого капилляра 100 метров, до 100 метров то есть мы имеем э, некий такой спрут э, с 40 щупальцами, и каждая щупальца значит, может быть длиной до 100 метров. И вот внизу показано самый продвинутый способ защиты содов. Это адресная аспирация. У нас есть стойки. Внутри стойки установлена вот такая вот вертикальная красная труба. Мы ее видим. Она имеет отверстие на нескольких ярусах. Капилляр это не означает, что у него на конце может быть только одно отверстие. Капилляр означает, что он осуществляет за, за, забор воздуха, а забирать он воздуха может с вот такого своеобразного коллектора. И вот у нас в каждой стойке стоит коллектор э, на -про просверленные отверстия на разных уровнях и идет непосредственный забор воздуха из каждой стойки. И вот этот способ является самым надежным в том смысле, что если оператору приходит тревожное сообщение о пожаре, то указывается конкретно стойка, в которой эта тревога произошла. И оператор, прибыв на место, он уже может найти сразу конкретную стойку и предпринять меры, ну, я подозреваю, что обесточить ее, например, рукопашную. Либо же мы можем... Система это может сделать автоматически, то есть в системе внутри есть реле свободно программируемое, и система может автоматически обесточить нужную стойку, если обнаружит в ней пожар. Способов применения масса, но самое главное помнить, что здесь мы имеем адресность, здесь мы имеем адресную аспирацию, и вот для отсодов это решение наиболее предпочтительное, и мы его активно сейчас продвигаем на рынке. Помимо стоек, в ЦОДах есть другие пространства, где нужно осуществлять пожарообнаружение. Это запотолочное подпольное пространство, где у нас много кабеля, где высокая пожарная нагрузка. Вот. Можно, там можно уже ставить обычные дымовые извещатели, но если у нас есть аспирации, то зачем нам... Делать мешанину, в принципе, и, и туда, и туда очень хорошо заходят э, аспирационные системы, заводятся трубы. Соответственно, но эти трубы должны быть отдельные. Мы должны понимать, что э... Дым не обязательно из подпольного пространства прорвется в само помещение, из потолочного пространства прорвется в само помещение, а из, а из помещения наоборот. Поэтому в помещении, в подпольном и в запотолочном пространстве обязательно должны быть свои трубы индивидуальные трубы забора воздуха. Значит, какие еще допущения Мы, нам дают нормы, пожарные нормы при использовании э, извещателей пожарных, дымовых, аспирационных. Значит, э, допускается встраивание воздухозаборных труб, э, труб аспирационных извещателей в строительные конструкции. Что это такое? Значит, э, два раза в моем опыте был пример, когда при строительстве здания э, главными были дизайнеры. И оба раза значит, делалась концепция так называемого «гладкого потолка». То есть в потолке не должно было быть никаких выступов, все светильники были утоплены исполнения, исполнение, все динамики были утоплены в исполнение и не должно было быть в потолках, торчащих из потолков домовых пожарных извещателей. Вот в, это, в этой ситуации... Как раз использовалось данное допущение. Трубы э, были ну, не, не вбровны в потолок, там, они были этажом выше. Э, через перекрытие были просво... просверлены тонкие отверстия, туда были вставлены капиллярные трубочки, и забор осуществлялся через эти капиллярные трубочки из, из объема ниже. Таким образом, было оборудовано целое многоэтажное офисное здание, вот, только на аспирационных системах. И как раз на адресных аспирационных системах, потому что заказчик, желая делать, иметь вот такой вот скрытый монтаж, тем не менее требовал сохранения адресности системы, соответственно, вот эта вот система таким образом была построена. Минимальное расстояние от уровня перекрытия не, регламентировано, не, не, не регламентируется. Максимальное расстояние должно быть не более 900 миллиметров минимальное расстояние от уровня перекрытия не регламентируется то есть у нас если у нас имеется склад например и имеется ребристая конструкция крыши с ребрами жесткости которые меньше 90 сантиметров ну, практически меньше метра нам не обязательно вести трубу со сгибами, чтобы она огибало каждое ребро жесткости, оно, оно может быть э, проложено э, вдоль по всему, э, по, э, по этим ребрам лежать и иметь минимальное количество изгибов. То есть это простота установки, простота монтажа. В э, воздухозаборное отверстие спиртозонных извещателей рас, э, разрешается располагать в непосредственной близости от осветительных приборов. Тоже вы знаете такой аспект, что дымовые извещатели нельзя близко ставить к осветительным приборам. Подоплека такая, что в дымовых извещателях идет фотооптический процесс, и осветительные приборы могут как-то повлиять на это, могут засветку сделать, могут электромагнитными своими излучением воздействовать на домовой извещатель у аспирации никаких таких ограничений нет трубочка она ничего не боится ни электромагнитных волн не боится ни засветок ничего поэтому можно располагать как угодно Допускается применение аспирационных систем для контроля высокостеллажных складов в помещениях высотой до 100 метров. Здесь, ну, это я уже рассказывал, то есть был слайд, как трубочки расположены, заборные трубы расположены на разных уровнях стеллажей. Вот. И в случае установки блока обработки аспирационного завещателя в незащищаемом помещения рекомендуется предусматривать возврат труб в защищаемом помещении. Аспирационный извещатель может быть вынесен за защищаемый объем. На практике был такой случай. У заказчика была задача контролировать цех. Был завод по производству фанеры. И была гигантская камера для сушки фанеры. Там температура... Если меня память не изменяет, в районе 250 градусов поддерживал, чтобы, чтобы фанеру сушить. Значит, и, естественно, стояла задача пожарообнаружения. Вот. Фанера, она естественно, загорится с выделением дыма, поэтому должны были быть домовые извещатели. Вот какой домовой извещатель можно прибить в камеру, где температура 250 градусов? Да никакой. Любой извещатель в такой ситуации расплавится, стечет и, в общем, работать не будет. Кроме аспирационной системы, трубы не обязательно должны быть пластиковые. Была концепция, Были смонтированы стальные трубы, в которых точно так же были просверлены отверстия нужного диаметра. Трубы вышли наружу. Наружу стоял радиатор. Трубы шли через этот радиатор. Осуществлялось охлаждение воздуха. На выходе из-за этой охлаждающей радиационной конструкции температура воздуха, опять же, если мне память не изменяла, была в, рай... в районе 40 градусов, и вот этот 40-градусный воздух уже попадал в аспиратор, и аспиратор его анализировал, и система работала прямо вот на ура. Очень хороший пример, где экстремальных условий, где нужно дымообнаружение. Вообще аспирационные системы, они используются не только для пожара обнаружения, но они используются в принципе там, где и тогда, где и когда нужно... Другие дымовые извещатели по какой-то причине не подходят. Вот э, Первый пример я привел, это сверх, сверхгорячие помещения. Есть аналогичный пример сверххолодные помещения, то есть э, склады глубокой заморозки, где температура минус 40 градусов и ниже. Э, обычно дымовые извещатели там не работают э, по ряду причин, там, в том числе и оптика может замерзать, вот, покрываться инием. Вот. Э, Правда, есть способы борьбы с этим. Ну, в общем, аспирационная система в этих случаях тоже очень хорошо подходит. То есть, э, смысл такой, что э, воздух перед тем, как он попадает в аспиратор, он э, не, не обязательно должен быть в том виде, в котором он находится в помещении. Его можно подготавливать. Он может быть очищен от пыли и загрязнений специальными фильтрами. Опять же, это фильтр специальный, который задерживают частицы крупной фракции, но пропускают частицы мелкой фракции, дым. Вот, он может быть осушен, есть так, так, так называемая, как это, moist trap, по-английски это называется, в общем, улавливатели влаги и воздух, соответственно, конденсат, улавливатели конденсата, конденсат скапливается в этих сосудах, и в аспирационный извещатель, в аспиратор идет уже подготовленный осушенный воздух и так далее. То есть... Перед попаданием в аспиратор воздух можно подготовить и обработать, и это очень широко расширяет спектр использования аспирационных извещателей. Ну и здесь вот возврат проб воздуха, это все очень просто для того, чтобы система могла себя, чтобы, чтобы уравновешивать давление. Вообще аспирация, как и любое пожарное оборудование, она контролирует полностью свой функциональный функционал, рабочее состояние. Понятно, что состояние электроники, оптики может контролироваться за счет электронных средств внутри самого аспиратора. А вот как контролировать трубу? Труба контролируется точностью потоков воздуха. Почему я говорю, что аспираторы должны быть максимально плавными и обеспеч... работать без скачков воздуха? Потому что скачки воздуха для аспирационной системы являются сигналами к ее неисправности. Если у нас труба оторвалась, треснула, появилось в трубе лишнее отверстие, то поток воздуха увеличивается, и аспиратор выдает сообщение о том, что неисправность труба, труба лопнула. Если, наоборот, у нас забиваются воздухозаборные отверстие хотя бы одно, поток воздуха уменьшается, и опять же аспиратор это дело обнаруживает и опять же выдает неисправности по трубе. То есть плавность потока воздуха в трубе является для аспиратора Показателям целостности самой трубы и целостности воздухозаборных, воздухозаборных отверстий. Поэтому Собственно, с этим связаны все проблемы не проблема, а сложности с конфигурацией аспирационных систем. Они должны быть тщательно рассчитаны, отверстия тщательно подобраны. Вот. И при монтаже нужно учитывать различные факторы, в том числе, вот как здесь указано: возврат труб воздуха, если у нас аспиратор стоит снаружи, должен идти обратно в помещение, чтобы перепады давления в помещение компенсировались за счет вот этой вот трубы возврата воздуха. Помимо, СОДов, как я уже сказал, операционная система используется там и тогда, где и когда, в какой-то причине нельзя использовать домовые извещатели. Значит, одна, ну, как, как правило, сложности с использованием домовых извещателей, это край, две крайности. Первая крайность, когда домовой извещатель, точный, домовой, не сработает вообще, это как раз вот случай СОДа, который рассматривался ранее. А вторую, вторая крайность, когда он будет срабатывать постоянно. Значит, классический пример – это парковки, подземные парковки, закрытые, либо туннели, автомобильные туннели, там, где э, присутствуют выхлопные газы. Да, есть точечные дымовые извещатели с э, двойной-тройной обработкой сигнала, которые э, обеспечивают защиту от ложных срабатываний, но… Э, то определенные пределы, и делают это хуже, чем все-таки делает аспирационный извещатель, в частности, аспирационный извещатель ВЕЗДА. Значит, как я уже сказал, в нем внутри напихан очень много алгоритмов обработки сигнала. Один из таких алгоритмов называется дизель-трейс. Вот, и этот дизель-трейс алгоритм позволяет оптически обнаруживать в пробах воздуха частицы, характерные для дизеля. Поэтому система, это не значит, что система будет молчать, система, естественно, даст знать о том, что в воздухе появился дизель, но она не выдаст тревогу, вот прям пожар-пожар, она может выдать предупреждение, может при этом автоматически выполнить какие-то важные функции, например, включить вентиляцию, вот, или я не знаю, там, э, включить систему кондиционирования. Ну, то же самое, да, вентиляцию. По аналогии с дизель трейс, э, второй вид алгоритма – это dust trace. Это обдружение пыли. Тоже э, характеристика недорогих простеньких аспирационных систем – то, что они срабатывают на пыль. Условно говоря, в стойках стоит стойка тысячу лет, все нормально, стоит аспирация, Начали делать какие-то работы, начали вынимать один блок, вставлять другой, там или провода перекладывать, подняли пыль, пыль засосалась в аспирационную систему, и попала внутрь, и э, система выда выдает сообщение тревоги, Дорогая, вернее, дешевая система. Э, Вес лишена этого недостатка, она э, точно так же по аналогии обнаруживает частицы, характерные для пыли, и э, не выдает э, сообщение э, Пожар-пожар. То есть, опять же, может выдать какие-то, зависит от, от программы, может вообще ничего не выдать, может выдать э, некие предупредительные сообщения для того, чтобы оператор пришел, и осуществляющий персонал пришел, и разобрался, в чем там дело. Очень интересный э, функционал у VSD, э, уникальный функционал, который у других, э, насколько я знаю, не встречается, называется wire trace Это... Э, Система, которая обнаруживает дым, характерный для тлеющей изоляции кабеля. То есть, в принципе, аспирация она работает на э, дымы. Э, ну, как вы знаете, есть дым, э, разные виды тестового пламени это горение древесины, это горение горючих жидкостей, это тление древесины и так далее. Вот. И это, это тестовый пламень, который характерный для пожара. Но вот именно для мониторинга оборудования был специально разработан алгоритм под названием Wire Trace, который опять же оптически... Все, все делается исключительно оптически, потому что система работает исключительно на оптике. В воздухе обнаруживают частицы, характерные для тления кабеля. Вот. И выдает соответственно сигнал отличный от пожарной тревоги, то есть это может быть техническая тревога и оператору может быть отдельно сообщено, что ребята у вас вот именно, именно в этом объеме именно идет ленье кабеля, не какая-нибудь там тряпка дымится, кто-то ее забыл там, или кто-то там курит сигарету, а вот именно идет ленье кабель, поэтому обратите внимание на проводку, обратите внимание на кабель, это вот такой хитрый и очень важный, опять же для защиты цедов очень важный функционал. А, какие еще а, способы у нас а, сферы применения аспирационных систем? Ну, а, помимо складов, а, а, у нас, значит, как, я уже, как было сказано, что трубы можно прятать. И а, одним из применений являются музеи, либо церкви, там, где а, должно применяться скрытый пожаробнаружение. То есть трубочки, их можно, я видел много разных примеров, когда трубочки вплетают в люстры, например, да, то есть вот в церкви свисает, или в музее свисает гигантская люстра, и вот вдоль по этой люстре идет трубочка, и забор идет а, не на... невысоко над землей, значит, через эту трубочку идет забор воздуха. Вот, а, либо еще один, ну, это очень экзотический пример, то, то, то, только по учебникам, но тем не менее, это антивандальное пожарообнаружение это пожаробнаружение для тюрем. То есть э, люди безбашенные сидят, если на потолке какая-то штука висит, то ее могут сковырнуть, сколупнуть. Можно, конечно, ее защитить э, решеткой, но, в общем... Проще всего просверлить в потолке дырочку, сделать ее не бросающейся в глаза, чтобы внимание никто особо не обращал, и делать забор воздуха из, скрытый из этого помещения. Даже если злоумышленник, злодей захочет как-то напакостить, максимум, что он может сделать, это ну, заткнуть жвачкой там, или чем-нибудь заткнуть эту дырочку. Вот. это Опять же, система это делает обнаруживает и такие вещи лечатся, соответственно просто прочищает отверстие, система работает дальше, поэтому вот такое вот тоже есть экзотическое применение аспирационных систем. Если мы говорим про Везду, то Везду приборы сами объединяются между собой в свою собственную сеть, вот эта сеть называется ВЕЗДО-нет. В нее можно подключать до 254 извещателей, и цель этого объединения в сеть, цели могут быть разные. Самая простая цель – это выведение всей информации от всех извещателей на общее программное обеспечение. У ВЕЗДа есть собственное программное обеспечение, которое позволяет визуализировать в том числе и графически работу своих приборов. В каждом приборе позволяет посмотреть параметры. И в случае возникновения неисправности, соответственно, видно, что, что, что поломалось и как это дело чинить. Вот, в том числе это программное обеспечение, оно сейчас работает уже и на планшетах, и на мобильных устройствах, и по Wi-Fi подключается, в общем, все, все, все, все, все современно, все в духе времени. Но это свойства, связанные с удобством использования системы. А вот жизненно важные функции для объединение систем в сеть, как раз показано на этой картинке, это референсный анализатор. У нас в Москве 10 лет назад, по-моему, была такая ситуация, когда горели леса, и пожарная сигнализация срабатывала просто потому, что дым горячих лесов шел, ну, в первую очередь срабатывали аспирационные извещатели. Вот. вот здесь э, показан принцип такой работы, то есть у нас есть защищаемое помещение, в нем стоят аспирационные извещатели, вот, и э, есть референсный аспирационный извещатель, у которого трубка направлена на улицу, и он э, нюхает окружающую среду, которая на улице. Если у нас снаружи появился дым... Э, этот извещатель этот дым обнаружит, и дальше, дальше, если этот дым проник в помещение, то чувствительность извещателей внутри в самом помещении оно подстроится автоматически э, вот, вровень с этим референсным э, извещателем, анализирующим следу на улице. Поэтому э, если у нас возникнет вот подобная ситуация, то есть дым придет не изнутри, а дым придет, например, снаружи, то такая система не выдаст сигнал тревоги, опять же, выдаст сигнал предупреждения, но это будет не тревога, пожар, пожар. Потому что, еще раз повторюсь, как в самом начале презентации было сказано, проектировать систему пожарной сигнализации нужно так, чтобы не было ложных срабатываний. Пожарная сигнализация – это такие вещи, которые срабатывают, должны срабатывать не обязательно очень быстро, но должны срабатывать максимально надежно с точки зрения ложников. Ложная сработка пожарной сигнализации может очень дорого, стоит владельцу здания но здесь показан пример то что я сказал то есть есть программное обеспечение под названием и которое может работать и на компьютере и на планшетах и с помощью этого программного обеспечения Везду легко обслуживать настраивать смотреть параметры и так далее везда может везда несмотря на всю вышеперечисленную навороченность и сложность в с точки зрения буквы закона, является все равно пожарным извещателем. То есть помним, что это и ПДА-извещатель, пожарный, домовой дымовой, аспирационный. А что это значит? Это значит, что к нему должен быть прием, прибор приемно-контрольный, ППК. Вот. И э, такими приборами, понятно, являются, можно использовать любой прибор, и в 99 случаях из 100 э, идет интеграция по сухим контактам. Вот. Но у нас возникает иногда потребность, в частности, с использованием аспирационной, адресной аспирационной системы, вот у нас 40 трубочек, и по каждой трубочке нужно передать два сигнала. Это сигнал по тревоге и сигнал неисправности. Два, два отдельных сигнала. Плюс нужно передать общий сигнал неисправности по самому извещателю, плюс ну, еще что-то. То есть у нас набегает ну, за 80 сигналов. От одного прибора 80 проводов тянуть на 80 входов пожарной сигнализации, это ну, можно, конечно, и, но это довольно-таки сложно и некрасиво, и несовременно. Поэтому а, есть возможность а, интеграции а, везде по протоколу. А, в частности, системой Notifier, используются специальные шлюзы, и вот здесь показана архитектура системы. У нас есть кольцо VestaNet, в которое может быть объединено много извещателей, есть шлюз, и этот шлюз включается либо в само кольцо, есть два вида шлюзов, он включается либо в само кольцо, либо подцепляется к мозгам контрольной панели и передает все сообщения по протоколу. Очень красивое решение, и, соответственно, оно используется, опять же, там и тогда, где и когда, у нас нужно много сигналов аспирации. Если у нас есть э, прибор, например, на 4 канала и нужно 8, э, 8 сигналов передать с каждого канала, да, э, пожарная неисправность, то, может быть, и не имеет такой, такой бороды городить, может быть, имеет смысл действительно сделать 8 входных сигналов со стороны пожарной сигнализации, это будет проще, а главное, дешевле. Но если у нас э, очень много интерфейс, э, интерфейсных сигналов между аспирацией и пожарной сигнализацией, то тогда вот такое решение, подключение по протоколу, оно очень э, уместно очень спасает предпоследний слайд то есть здесь суммируется э, общий рынок где используются аспирации э, помимо того о чем я говорил раньше это э, рынок э, это, это объекты с, э, куда трудно добраться э, например атриумы или стадионы то есть, э, с большими высокими потолками здесь э, два фактора работают то что аспирацию можно ставить э, высотой до 40 метров, помещение высоко до 40 метров, по-моему, это выше, чем дымовые точные извещатели. Но самое главное... Чтобы обслуживать аспирацию, не надо каждый раз лазить под потолок. То есть, чтобы обслуживать точечные извещатели, нужно вот на таких высоких потолках с подъемником подниматься туда, до этого извещателя добираться, как-то его чистить, менять и так далее. В аспирации, повторюсь, значит, рабочим блоком является аспиратор, который может находиться внизу, вот, а под потолок идет труба. И трубу... Единственный способ ее обслуживания – это чистка. И чистка трубу просто продувают. И для того, чтобы продуть эту трубу, не обязательно лезть под потолок, достаточно иметь внизу компрессор, трехходовой вентиль, и, соответственно, перек... труба переключается от аспиратора на этот компрессор, компрессор продувает и ее трубу, переключается обратно это дело на аспиратор, и система работает дальше. А можно эти... это делать все в рукопашную. Вот. Но есть штатное решение, подчеркиваю, штатное решение, когда это может делать автоматически. То есть, у нас система, условно говоря, получает сигнал о том, что она засорилась, воздушный поток уменьшился, аспиратор выдает соответствующее сообщение. Это сообщение является командой для логики для, для микроконтроллера. Этот микроконтроллер значит, активирует вентиль. Вентиль переключается с трубы на компрессор. Потом микроконтроллер активирует компрессор. На заданное время компрессор продувает всю систему, выключается компрессор, опять включается вентиль, приходится в исходное положение, и, аспиратор, и включается аспиратор, он дальше работает. Если это дело... Это все можно сделать в автомате. Вот. В принципе, если это дело не сработало, то тогда система может уже эскалировать тревогу и тогда уже привлекать человека. Если это все сработало первого раза, система дальше работает и никаких тревог не показывает, то человек, в принципе, даже может и не участвовать в этом деле. Естественно, все падает в память событий, все такие вещи, они протоколируются, они протоколируются самой Вездой, в ней внутри есть память на большое, по-моему, 10 тысяч количество событий внутри. Вот. Ну и, естественно, сама пожарная сигнализация, которая подключена Везда, она все это дело каким-то образом почувствует, и тоже это дело упадет ей в память. Вот. Область применения там, где сложно обслуживать. Область применения там, как я уже сказал, где очень жарко или где очень холодно. Область применения там, где очень высокие уровни электромагнитного воздействия. Это, опять же, кабельные трассы, кабельные туннели. Вот. Понятно, что пластиковая труба она не боится никакого электромагнитного воздействия, никакой степени жесткости. Вот. Соответственно, там, где очень влажно. Как я уже сказал, воздух забирается трубой, но он может быть подготовлен, он может быть осушен, попадает в аспиратор, и аспиратор его прекрасно обрабатывает. Вот. И так далее и тому подобное. То есть применение ВЕЗДы, это вообще применение аспирационных систем, в частности ВЕЗДы, это либо сверхраннее пожарообнаружение, либо это применение в сложных условиях, где необходимо обнаружение дыма и где другие извещатели по той или иной причине не могут быть применены. Спасибо вам большое за внимание. Практически уложились. Надеюсь, вам было интересно. Здесь указаны мои координаты. Вот. Буду рад ответить на все ваши вопросы. Буду рад, если у вас возникнут какие-то объекты. Можете обращаться по технике ко мне. Вот, но с точки зрения приобретения оборудования, обслуживания его и каких-то проведений, по, по, поставку проведения с ним работ, э, просьба, пожалуйста, обращаться к нашей партнерской организации «Мобильный сервис». И мы работаем как одна команда, соответственно, можете задавать им вопросы, можете писать сразу в два адреса. Вот, э, Будем рады вам помочь посчитать систему, сколько это будет стоить по деньгам. Если по деньгам укладываемся, то прикинуть, прикинуть примерно эскиз системы, ну и так далее. То есть от, от начала до реализации проекта и его дальнейшего обслуживания.